Каждый аквариумист стремится сделать так, чтобы его аквариум был красивым. Красота аквариума зависит от многого. От декораций, которые используются в оформлении, то, как они расположены в аквариуме, растения, сами аквариумные жители, то, как ухаживают за аквариумом, удобрения, которые используют в аквариуме и многое другое. Одним из самых важных факторов, влияющих на красоту и здоровье аквариума, является освещение, которое, кстати говоря, зачастую может стоить, как сам аквариум, а то и того больше. Начинающим аквариумистам я рекомендую это видео сохранить в своих социальных сетях. В зоомагазинах и аквасалонах огромнейший выбор различных светильников. И каждый из них под определенный аквариум. От правильно подобранного света и режима освещения будет зависеть не только появление водорослей или хороший рост аквариумных растений, но и то, какое буйство красок он сможет передать. Насколько естественно будет выглядеть аквариумное растение при освещении. Многие, и даже опытные аквариумисты, не могут сказать однозначно, какой свет лучше, но при выборе света каждый опирается на свой опыт. В этом видео я поделюсь с вами не только своими умозаключениями по этому вопросу, но и покажу других аквариумистов, которые расскажут, как они выбирают освещение. Видео снимал в разных местах, в том числе и шумных, поэтому иногда придется прислушиваться или делать звук потише. Желаю вам приятного просмотра. Поехали! Я считаю, что сейчас переломный момент в освещении аквариумов. Не так давно для освещения аквариума использовались обычные лампы накаливания. Потом пошла мода на люминесцентные лампы. Сегодня весь мир переходит на светодиодные. Бытует мнение, что свет необходимо выбирать опираясь на ваты. И некоторые аквариумисты даже передерживаются определенных норм при таком подборе, считая ваты на литр. Например, от 0,8 до 1 вата на литр используют для травников. От 0,5 до 0,8 Вт на литр для аквариумов с достаточно большим количеством аквариумных растений. От 0,4 до 0,5 Вт на литр, когда в аквариуме присутствуют растения. От 0,2 до 0,4 Вт на литр для неприхотливых мхов и растений, которых в аквариуме практически нет. И 0,1 до 0,3 ватт на литр для аквариумов без растений. Однако мне лично такой подбор освещения абсолютно не нравится. Мощность есть у всех электроприборов и этот показатель не дает понять какая мощность освещения будет и какая будет светопередача. Сейчас предлагаю послушать Виталия Шорохова, блогера с канала Green Art Moscow. Виталь, на что обратить внимание при выборе света для аквариума? Обратить внимание на то, какой аквариум? Ну, скажем так, три вида аквариума. да Есть без растений, есть с незначительным количеством растений и с, с большим количеством растений. Угу. Как подойти вот в магазин, посмотреть на эту упаковку и понять то, что вот этот цвет не подходит? Ну, опять же, какой? Мы выбрали три для Прям каждого давай, из трех. Для каждого из трех, да. На что обращать внимание? Ну, без растений там, в принципе, не критично. Ты можешь исходить из своего минимального бюджета. У обычного аквариумистов у нас бюджет невысокий. Поэтому ты просто смотришь, что визуально тебе на глаз больше подходит. А Потому проблема что, с водорослями? Я считаю, что с рыбками там не, не особо-то там что-то принципиально. им Проблемы с водорослями? Ну, наверное... Могут быть, но ты же всегда это можешь регулировать количеством света. Ты можешь его убавить, и водорослей все равно не будет. Даже, даже неправильного спектра. Водорослей может не быть. Даже под прожекторами, ты его просто, ну, который я имею в виду прожектора, там изолируа, ты будешь светить 4 часа в день, и водорослей не будет. Даже под таким. Если у тебя средний какой-то травник, то.. Вообще, я рекомендую все-таки э, производителей, которые уже специализируются на свете. Сейчас есть, э, насколько я слышал, у той же самой Тетры неплохие. Вот мы были на стенде у Акваэля, у них есть неплохие. Опять же, по отзывам людей. Я сам не использовал. Я использовал, если говорить по моему опыту, я использовал z китайские. И они меня в плане света вполне устраивают. Но я, опять же, ориентируюсь на травники гус густонаселенные. Угу. Слушай, ну вот, взял ты коробку в руки, да? На да. ну, какой ты параметр смотришь? Ваты, люмины, спектр, на что? Теперь я не смотрю ни на ваты. Раньше я смотрел на люмины, после того, как у меня появились аквамедики, я даже и на люмины перестал смотреть. Потому что это все настолько индивидуально. Ни ваты, ни люмины не говорят тебе о том, какой у тебя будет свет и как, как у тебя под ним будут расти растения. Все-таки важен спектр. Ориентироваться надо вообще по отзывам. По, по отзывам тех людей, которым ты доверяешь. Угу. На самом деле ты согласен с тем, что Человеку, который только начинает заниматься аквариумистикой, если он пойдет в магазин, ему будет очень сложно выбрать свет. И самый идеальный вариант – это методом проб и ошибок. Ну, если у тебя достаточно денег, то да. Часто освещение аквариума подбирают по люминам. Понятие люмен было установлено международной системой измерений. В люминах измеряют количество всего света, излучаемого источником. То есть полное количество света, которое способен излучать источник во всех направлениях. Почему на этот показатель обращают пристальное внимание аквариумисты? Дело в том, что интенсивность фотосинтеза аквариумных растений задает освещение. И только после этого растения начинают питаться удобрениями и co 2 Конечно, в первую очередь это касается тех аквариумов, в которых есть живые растения. Опираясь на люмины, обычно подбирают освещение так. 40 люминов на литр для аквариумов с преобладанием мхов, папоротников и тому подобное. 50 люминов на литр. Среднее значение для большинства аквариумов. 60 люминов на литр для густо засаженных растениями аквариумов. Лично я тоже на люмины обращаю внимание, но тут важно учитывать и другие параметры. Например, люксы. В них измеряется освещенность площади. Люкс обозначает сколько света попадает на квадратный метр поверхности. Да и вообще, все источники света светят по-разному. Люминесцентные лампы излучают свет во все стороны, а светодиоды под углом 120 градусов. Давайте узнаем, как выбирает свет Павел, автор канала «Скалярики». Павел, а что ты обращаешь внимание при выборе освещения для аквариума? Ну, раньше, наверное, на люмины смотрел. Сейчас не смотрю, сейчас смотрю только, чтобы аквариум по ширине совпадал с светильником. Потому что люмины, как понял, это вообще бесполезно смотреть. Но если человек приходит в магазин, на что ему обратить внимание? Просто, чтобы он совпадал по ширине и все? Совпадал по ширине и, опять же, про рекомендации самого производителя. Если это никакой там самосборка или совсем... Китайский Китай. То есть где то написано 25 на 30, например, да? Ну да, или там рекомендации, допустим, по объему там до 100 литров. Если... Новато тоже не смотришь? Новато вообще никогда не смотрю нигде. А что скажешь о спектре? Спектр даже, мне кажется, важнее, чем те же самые любимы. И обычно на коробочках диаграмка такая есть. И на какую, и на что именно там на спектре обращаешь внимание? Красный и синий. Чтобы был красный-синий. Да, чтобы был пик красного-синий. Стоит обращать внимание и на индекс цветопередачи. Это важнейший параметр, влияющий на эстетику света. То есть показывает, насколько при освещении данной лампой сохраняется правильная цветопередача. Обозначается как «Ра». Измеряет, насколько точно источник света. Передает истинный цвет объектов. Идеальный источник света равен 100. Меньшие значения означают, что цвета смещены от их истинного оттенка и насыщенности. За эталон 100 принят солнечный свет, но иногда эталоном служат лампы накаливания. От 91 до 100 считается как очень хорошая цветопередача, от 81 до 91 как хорошая передача, от 51 до 80 средняя цветопередача. С таинственным акваблогером Акваменом мне удалось связаться по скайпу и вот на что он обращает внимание при выборе света. Итак, как я советую выбирать освещение? Ну, во-первых, нужно определиться с аквариумом. То есть, будет ли там рыба, будут ли там растения. Касательно то есть аквариумов без растений, это намного сложнее, если честно. И там освещение немножко по-другому выбирается. То есть, там хотя бы, чтобы было видно рыбу Потому что если слишком много света Будут проблемы с водорослями Потому что в растительном аквариуме Получается, что сами растения Угнетают рост водорослей Дальше хорошо определилось Что у вас аквариум будет с растениями После чего необходимо Подумать, а какие растения там будут То есть если у вас там будут Анубиасы, им соответственно Света много не нужно Им достаточно повесить там 2-3 светодиодных лампы Мощностью 12-15 ватт, то есть на 100 литров И все будет нормально, потому что Если света много, они обрастают водорослями Выглядят некрасиво и так далее и тому подобное Дальше, если Растения такие средничковые, да Какие-то, допустим, неприхотливые почвопокровки Какие-то, к примеру, длинностебельки стандартные, да, типа там Людвиги некоторых, да, пересталистники, Бокопы из почвопокровок, ну, Лиле и В таком случае свет лично я бы советовал выбирать, а, то есть средний свет это где-то 0... 6, наверное, 0,8 ватт на литр именно в светодиодных ватах. Я считаю, то есть это усредненно, я вам в дальнейшем еще тоже расскажу почему. Соответственно, если аквариум с какими-то прихотливыми, супер какими-то привередливыми растениями, типа да, почвопокровки, химиантус Куба, монте карло типа каких-то реуколлонов. Танин, то есть то, что любит свет Роталы любят свет Соответственно, там лично я советую Где-то выбирать от 0,8 И, наверное, до 1,2 ватт на литр Именно светодиодных Соответственно, определились, какие растения Какого плана у вас будут в аквариуме Дальше, необходимо выбрать Источник освещения Вот здесь, в большинстве своем То есть, можно выделить две основные группы Это люминесцентная То есть, лампы обычные, стандартные либо энергосберегайки, которые в патрон вкручиваются, либо же э, трубчатые, да, здесь есть Т5, Т-8, Т-5 более энергоэффективные. То есть они больше дают света при тех же энергозатратах, что и Т-8. И светят они вроде как немножко дольше. Но минус у энергосберегаек, у люминесцентных ламп какой? Они со временем выгорают. Причем они не выгорают так, что бац и потухло. Нет, такое тоже может быть, конечно же. Но, как правило, постепенно, постепенно их эффективность снижается И получается, что вы меняете режим освещения в аквариуме, сами того не зная Поэтому их нужно обновлять там раз в 6 месяцев, советуют раз в 8 месяцев да, Чтобы не было каких-то проблем с изменением освещения Поэтому я с люминесцентными лампами Когда-то, да, я именно на них все делал У меня трубчатых этих люминесцентных до сих пор полно, экономки я покупал свое время, но там еще проблема в том, что к ним нужно электронный пускорегулирующий аппарат, то есть то, без чего а, лампа не запустится то есть ЭПРА, либо, либо просто пура есть с дросселем, который ну пура как правило, они жужжат соответственно, при выборе освещения в сторону люминесцентных ламп, у вас встает вопрос покупки еще и ЭПР то есть нормальных, качественных ЭПР которые могут работать во влажной а, к примеру, среде, ну если у вас это под крышкой это все распро... будет располагаться но но но у люминесцентных ламп у них есть фишка а, то есть их если в совокупности со светодиодными лампами использовать можно добиться просто невероятных эффектов в освещении серьезно на самом деле даже морская аквариумистика там тоже это актуально то есть там дополняют светодиодное освещение люминесцентным освещением дальше есть еще вторая группа Основных источников освещения То есть это перспективное освещение Я бы так сказал, это светодиоды Я сейчас все использую Стараюсь на светодиодном освещении Почему? Потому что это маленькие Энергозатраты Это в принципе любой практический спектр Который вы захотите Вы можете у себя поставить Другой вопрос, что как правило Если к примеру это профессиональные источники Освещения, они стоят дорого Если вы хотите светодиодное освещение но не хотите, к примеру, покупать профессиональные мажористые какие-то светильники, вы можете собрать сами. Либо вы можете пользоваться светодиодными лампами общего назначения, которые вкручиваются в патрон. Там есть, как правило, три цветовых температуры. Это 2700 кельвинов, ну где-то так, это теплые, получается цвет. Либо нейтральный белый, это в районе 4000 кельвинов, либо 6500 кельвинов, это холодные. Вот для растений, то есть по различной информации, наиболее оптимальный 4000 кельвинов то есть чтобы они у вас выглядели красивые опрятные мощные кустистые Опять-таки, там множество Всяких нюансов есть Соответственно, это если у вас стандартные Какие-то габариты аквариума Небольшого аквариума Если у вас аквариум там супер высокий Ничем, кроме как галогеновыми лампами Вы не пробьете всю эту высоту аквариума Да, друзья, ни светодиодами Ни люминесцентными Можете даже не пробовать В основном для высоких, сверхвысоких Каких-то емкостей Используют именно галогеновые прожектора Кто-то ксенон умудряется цеплять но, соответственно, там тоже большое энергопотребление Но, вроде как, спектр галогеновых ламп он наиболее э, приближен именно к солнечному спектру И Вот, соответственно, э, выбираете То есть у меня в среднем, опять-таки, в среднем я ставлю где-то 0,8 светодиодных ватт Потому что даже то, что пишут на лампе, как правило, это все привирается И, как правило, привирается все в большую сторону Ну, к примеру, то есть э, свет у вас... Э, Количество люмен написано одно А по факту получается естественно меньше Мощность написана одна А по факту получается по другому Поэтому это все усредненно по поводу люминов я не помню вообще момента когда я бы ориентировался именно на люмин на люмина я ориентируюсь именно когда к примеру покупаю просто лампу то есть сравниваю, чтобы по цене и вот по вот этому числу было что-то более-менее оптимальное какое-то соотношение все в аквариуме я никак опять таки потому что информация это она недостоверная производители в большинстве абсолютном случаев указывают недостоверную информацию поэтому Поэтому я для себя уяснил, что Примерно где-то 0,8 светодиодных ватт на литр И это можно выращивать В принципе с притенением Какие-то тени любивые растения И яркие растения Там с натяжкой тоже можно выращивать Я как правило у себя в аквариумах Ставлю дополнительные патроны То есть больше, чтобы можно было вкрутить На всякий случай лампу Ну а дальше вы ставите освещение И смотрите как у вас будут расти растения То есть если будет покрываться Все зеленым налетом Скорее всего у вас будет избыток света если у вас наоборот будут бурым, бурым налетом все покрываться, то в таком случае, как правило, в большинстве случаев света недостаток. В целом, вот именно так, к примеру, я бы рекомендовал выбирать освещение. Стоит отдельно сказать про металлогалогеновые лампы. Такое освещение используют в основном тогда, когда высота аквариума 60 сантиметров и более. Плюс к этому работают металлогалогенки до 15 тысяч часов. Выдают хорошую цветопередачу и высокий световой поток в течение всего срока эксплуатации ламп. Растения при таком свете чувствует себя неплохо. Но есть и недостатки. Использовать такое освещение возможно только на расстоянии от 30 см до поверхности воды. Так как выделяется очень много тепла. Не мог я не задать вопрос о выборе света Григорию, владельца магазина Биобокс. Давайте послушаем его рекомендации. Гриш, расскажи, пожалуйста, как правильно выбрать скет? Для трех основных пожеланий, агвариум без аквариумных растений, пожеланий небольших количеств, агвариум с большим растений и Исходя из твоей логики, лампочку слабенькую, лампочку помощнее и лампочку мощнее. Давай попробуем разобраться вообще, что бывает в принципе в лампах. В чем разница, да? И я просто это очень долгая тема, чтобы сейчас не загромождать время и вообще как бы не делать отдельный выпуск про свет, хотя может быть когда-то имеет смысл. Просто говорю сразу, что это очень условно и это очень ну, как бы приблизительно, потому что кроме светильника есть еще много много много разных факторов, которые влияют на рост растений. но про лампочки. У большинства лампочек есть производителем обрисованное количество энергопотребления, светоотдачи и чаще всего, если это говорим на лампочке, на них пишут либо индекс светопередачи, либо спектральный состав. Что такое спектральный состав? Это те самые радуга. Каждый опытный желает знать, где сидит фаза. Красные, зеленые, синие цвета, которые мы видим в совокупности. Да. Берем любой светильник. Здесь, здесь мы видим вот эти вот э, графики. Э, видимая часть спектра, ту, которую мы можем наблюдать, видимую часть спектра, да, это как раз э, каждый охотник желает. знать, здесь есть позар То есть вот P э, это начало, ну, то есть фиолетовый цвет, да, потом синий, голубой, зеленый, желтый, красный и ну, оранжевый красный. Э, что нужно понимать? Для фотосинтеза растений важнее всего пики на синем и красном. Потому что растения растут благодаря фотосинтезу. За фотосинтез отличает, отличает пигмент хлорофилл. Хлорофилл реагирует на некоторые длинные волн, которые как раз располагаются в спектральном диапазоне, где есть синий и красные зоны. То есть это 440-470 нанометров и 630-670 нанометров. Вот это основные зоны усиленного фотосинтеза и потребления света. Но Многие думают о том, что вот я сейчас в какой какую-нибудь сиреневую, вот эту вот ужасную, там, рассаду, томаты, и вот будет у меня красный-синий, и все будет... То есть один либо Да, да, да. Если мы сильно усиляем какой-то один пик, и совершенно, как бы сказать, не делаем ставок на остальное, то мы получаем водорослевую вспышку. Почему? Потому что здесь я всегда сравниваю, ну, это как бы хорошо представляет на чем-то знакомым. Представь, что ты ходишь в спортзал. И для того, чтобы нарастить мышечную массу, тебе мало качаться, как обычно, там, упражнения какие-то выполнять физически, да? Ты для этого можешь пить коктейли белковые, анаполики жрать, еще что-то. То есть допинг, какой-то, давай, допинг для того, чтобы набирать мышечную массу. Это хорошо тогда, когда у тебя есть запас прочности своего организма, ты это выдержишь. А если растение чахленькое, ты ему допинг даешь, а у него ресурсов на это нет. То есть нет еды, нет СО2, нет еще чего-нибудь. В итоге фотосинтез ты ему провоцируешь, а строительного материала нет для этого фотосинтеза и это для того, чтобы биомассу собирать, Поэтому в таких случаях получается палка на Мы делаем сильный пик на синем и красном. Растения не справляются с таким количеством энергии, которое для фотосинтеза им дано. И они не успевают все это потреблять, всю эту энергию. И часть излишки этой энергии в водоросли. А водоросли, которые простейшие да, организмы растительные, для них все гораздо проще. Если высшим растениям нужна диета, сбалансированная диета, нитрат с фосфатом, а не что-то по одному, да, микроэлементы, железо, еще что-то, еще что-то, что там углерод для строительства, то водорослям хватает микродоз этих э, каких-то отдельных компонентов, и они растут на всем. Соответственно, чтобы не получить водорослевую вспышку, нужно выбирать лампочку, которая содержит какой-то более-менее полный солнечный спектр, то есть не только синий и красный, но еще и зеленый, желтый, и все остальное. И тогда, э, во эта Это картинка с... приятная на глаз, с растениями. с растениями, с любыми растениями, будь их мало или много. У -у -у. Дальше, если их мало, например, да, мы можем выбрать лампочку менее мощную, то есть, например, она будет с правильным спектральным составом, но не настолько мощная, например. А, из расчета там 30-40 э, люмин на литр, если совсем у нас медленно растущий и с невысоким аквариумом. Да? Если у нас аквариум с э, требовательными растениями, светолюбивыми, много, то мы выбираем лампочку помощнее, 50-60-70 которые в обычных лампах и <с> есть разница? Нет, разницы нету. Как раз в этом и загвоздка. Многие очень новички, пытаются понять, что же, на что же ориентироваться. Раньше, когда, ну, несколько лет назад, когда еще не было такого бурного развития светодиодов, в основном использовались люминесцентные лампы для освещения. Более металлогалогенные, или люминесцентные. Вот люминесцентные лампы, они имели одинаковую типовую э, длину, и от, этого, от этой длины э, и в зависимости типа цоколя, Т5 или Т8, типовое энергопотребление 24 ватта, там, 26 Вт, там, 18 Вт, 15 Вт и так далее. И поэтому аквариумисты для удобства привыкли считать в ватах, потому что типовой размер лампочки означает типовое энергопотребление, какое-то количество ват. Например, там, у меня 25 люмки, там они потребляют 24 ватта. Все понятно, значит, мне надо там ват рассчитать на литр и понимать, сколько это примерно дает света. Потому что все лампы плюс-минус одинаково светили по мощности. То есть количество светоотдачи у, у люминесцентных ламп было одинаково. Сейчас диоды бывают разные, есть диоды, например, 0,25 ватт СМД, есть 0,5 ватт СМД да, и так далее, так не, не, не, не сделаешь, потому что, что теперь такое ватты? Только... Нет, дело не в этом, я про другое говорю. Сейчас в современном мире рассчитать количество света в ваттах невозможно, потому что ваты для люминов и ваты э, для люминесцентных ламп и ваты для диодных ламп это совершенно разные количество света. То есть диоды потребляют меньше, то есть 15-ваттный диодный светильник дает в 4 раза больше, чем 15-ваттная ремиссантная лампа. мощность света. Понятно. Ну хорошо, даже если мы сейчас посмотрим по схемку. Да, посмотрим. Приходит обычный покупатель. Я mm -hmm. человек, который этим небиральной а жизни занимается. Он говорит, мне надо посмотреть по схемке. вот тут mm -hmm. есть у нас пики? Здесь mm -hmm. есть 3-4 штуки. Это разные типы э, ламп для разных э, задач. Например, вот эта лампочка э, для морской травы, вернее, для морских э, аквариумов. Где-то есть э, с усилением для фотосинтеза для растительных аквариумов, где-то есть с полным солнечным спектром для нетребовательных растений для рыбы. Ну конкретно в этой коробке лампа для чего? Конкретно вот в этой коробке э, это full спектр лампа. Вот она написана full спектр то есть она а, а, рассчитана из них а, сложно понять какая а вот, вот она, вот эта вторая, вторая. полный солнечный спектр то есть здесь стоит галочка такая да. и здесь, значит, вторую мы смотрим да. у -у -у. она адаптирована соответственно для аквариумов с растениями но при этом а, сколько таких ламп поставить тут уже задача наша определить насколько много у нас растений потому что мощность света она не менее важна чем мой спектральный состав то есть получается для нам нужен желательно полный солнечный спектр с небольшими пиками на синим и красным. Если аквариум маленький, то лучше на лучше? Брать тот же самый, тот же самый спектр, либо, либо без красного, либо с красным вместе, но полный солнечный спектр меньшего, меньшей мощности. То есть лампочка может быть, допустим, жарить там 55 тысяч люмен, да, может выдавать 3,5 тысяч люмен. Вот, например, вот такая лампочка, которую мы сейчас смотрим, она висит вот здесь, на этом аквариуме. Ее одной достаточно, она 90 сантиметров, у нее мощности света хватает на то, чтобы этот аквариум с такой коричневой а, обеспечить. Но если мы, например, сделали бы здесь более прикотливые растения, скучно патровкой, мы бы просто повесили вторую такую же лампочку. Не потому, что там другой спектр, а потому что их две было бы в два раза мощнее. Количество света больше. Понятно. Если аквариум красивые вообще нет мы выбираем э, лампочку с обычным солнечным спектром, какую-то приблизительно среднюю для растений. А обычно они, на них написано план просто. <соединение> ну, не знаю, тут, наверное, вот это написано. Акватик план, и То есть «планк» — это растение, понятно, что для растений. Ну это совсем упрощенно, да, если да, ну и дальше мы смотрим на количество люминов, которые в этой лампе есть, то есть количество света, которое она дает, мощность. И уже по этой мощности определяем, то есть если раньше считали по ваттам, то сейчас считают по люменам. Для средней прихотливой травы, ну не сильно прихотливой, я имею в виду, да, требуется уровень освещения, было, чтобы было где-то в районе 40-50 люмин на литр. То есть у нас аквариум 100 литров, Значит, мы 100 литров умножаем на 40, получаем 4000 люмин. Вот нам лампочка 4000 люмин на 100-литровый аквариум для средней прихотливой травы подходит. Либо 4 000, либо, либо 2 по 2, 1, либо там 3, 3 по 1,5 и так далее и тому подобное. То есть мы просто наращиваем мощность света за счет количества этих ламп или мощности этих ламп. Но спектр всегда один и тот же. Он должен быть без ярких перекосов на синий и красный, но с небольшими пиками на них. Спасибо Спасибо тебе. Спасибо большое. Интересно. Обязательно да, я надеюсь. Если будут вопросы, я думаю, что твои подписчики да. смогут всегда у тебя выяснить, на что же им все-таки ориентироваться и как бы как развивать свое хобби. Главное, чтобы они имели к этому интерес. Всем желаю развивать свой интерес. Если выбирать аквариумный светильник популярной, давно зарекомендовавшей себя фирмы, то стоит обратить внимание на упаковку. Чаще всего... Там все подробно написано, для какого объема, какой размер и прочее. Сейчас я хочу вам показать фрагмент с выставки, где я попросил рассказать о светильниках представителя компании АКВАЭЛЬ, Александра. Акваремистика всегда в принципе в одну ту Посмотрите, вот тут вот, в торце, цена этого вареного комплекта. 20 20 рублей. 20 рублей. Надо вспомнить, как, какие были тогда зарплаты да, в, в советских рублях. Вообще этот светильник, вот он у нас, а, может управлять аэрацией, освещением, а, фильтром и так далее. Здесь две розетки, здесь и здесь. В общем, отличная такая настоящая вещь. Он да, на до сих пор работает. Там нечему ломаться. Дарты настройки. стройке. Я думаю, что надо к нему подойти поближе, да? Единственное, что мы можем сделать, <соединяющие> мы можем выставить да, солнечный день. Ну, вот. А все нормально, конечно. Солнечный день можно выставить <соединяющие> на морской аквариум да, и регулировать каждый канал в отдельности. То есть мы можем меньше белого, больше красного, брать совсем камера не передает давайте еще а поиграю с а, что еще интересного у него есть а, можно добавить в него время включения и промежуток восхода и заката то есть, ну, а сколько будет настраивать по дням недели можно настраивать то есть на время включения продолжительность рассвета продолжительность заката недели спектр да, и каждый канал в отдельности. Сколько будет стоить такое, удовольствие Это сложно сказать, поскольку в Польше уже продаются, но насколько мне известно, на русские рубли с польских это получается 12-14 тысяч. На 100 литровый поем? Здесь 36 ватт. 36 ватт? Ну и, соответственно, вот мое личное мнение считать ваты на литр освещения ⁇ это совсем неправильно. Ну, то есть вот у нас есть лампочка накаливания на 60 Вт. И сравнить с теми потоком, который выдает, допустим, металлогалогеновый прожектор на 60 Вт. Их не бывает на 50 Вт, да? Земля и небо. Светодиоды, разумеется, тоже совершенно по другому работают. Ну, а как же тогда выбирать свет? На что ориентироваться при выборе? Честно, я ориентируюсь на растения. То есть вот лучший индикатор э, достаточности или как бы, недостатка или избытка освещения – это растение. Мы смотрим на общее состояние аквариума. Выбираясь по люминам, но… Это, это, это, это, это очень, очень странно, поскольку э, у каждого изготовителя техники свои э, светодиоды, да, своя техника. То есть нужно э, быть либо совсем профи в оптике, в электрике и, соответственно, иметь профессиональное оборудование, либо доверяться каким-то уже общепринятым, да, счетом там люмен литр э, либо опять же брать классические университетские методички смотреть нормы освещения в природе да, эти все данные доступны но это нужно читать зарубежные статьи либо разбираться в фенологии э, соответственно, иметь какое-то представление о том как вообще растения в природе что для этого надо поэтому мы считаем э, в принципе, расчет люмен на литр как наименее некорректно. Я не могу сказать, что это более корректно, а могу сказать, что это наименее некорректный способ. же сугубо мое мнение. Смотри, в чем проблема. Приходит человек, завелся аквариум, он говорит, нужно купить освещение. Он приходит в магазин, и в итоге получается, ни на что на коробке ориентироваться нельзя. Только брать и методом тыка использовать. Скажем так. Если мы говорим о потребителе, широком потребителе, который вот поставь и будет тебе счастье, то опытным путем у нас э, есть, разумеется, написано для какого объема, какой светильник. Если вам просто нужно подобрать, ага, вот этот светильник у нас у нас есть, все, э, помните, Леди Смарты, а? они подходят на аквариум до 60 литров. Но это для аквариума со средним наполнением, то есть там, разумеется, под таким светом не будут расти потому что покровки требовательные, те же там, допустим, настибелька красная, то есть нужно что-то помощнее. Для широкого круга покупателей, да, у нас можно поставить, рекомендую. вот у нас есть светильники, пойдемте на них сразу посмотрим. были просьбы печатать на упаковках вот эти все дела люменные да, печатать э, диаграммы с пиками спектров поэтому все это сейчас это для асенап. вот это так э, светильник это с слюду здесь двойной в корпусе спектр э, линейка касания и линейка плант плант белый красный и синие светодиоды Конкретно этот светильник 10-ваттный хорошо себя показывает на аквариуме 60 литров. То есть у меня был травник на таком светильнике. Ну, небольшой, понимаете, 60 литров, это не очень много. Вот. А... Но, а на упаковке не указано, да? М -м? На упаковке не указано 60 литров? Это размер, они по размеру, дети где, где размер? Меня вот. 24 а, вот он, размер. На да. А, да, есть одна маленькая история. Люди очень часто спрашивают у нас а, спектра Ланд, они приходят и говорят: а вот на коробке указано, а не горят половина красных светодиодов. На а, самой лампе есть наклейка, белая наклейка с красной буквой, что светильников встроена система самовосстановления что это значит каждый второй красный светодиод не горит если перегорает ведущий светодиод то включается запасной вот. это продлевает срок службы да и различные критические моменты тоже позволяет снизить это не только это не бра это не поломка это нормальная предустановленная функция в эти светильники но как у нас обычно делают люди да? открываем коробку инструкция сразу идет в кто читает инструкцию? Откровенно говоря, я инструкцию тоже не читаю. То есть, несмотря на то, что как бы, когда появляется какая-то новинка, я тоже пытаюсь представить себя на месте человека, который хочет просто себе купить и больше ни о чем не думает. я открываю и пытаюсь сделать так, как есть. Значит, свет у нас много разного на разные цели. То есть, от ледить э, юбов, что вообще уникальная штука, мне очень нравится тем, что они устанавливаются в любой аквариум с крышкой. Они сделаны под замену ламп Т8, t 5 Они достаточно давно. Вот эта сокровенная белая бумажка наклеена. Да? Значит, что у нас в комплекте? В комплекте идет сама лампа в стеклянном корпусе. Ее можно уронить в воду, ее можно на некоторое время держать под водой не рекомендуется использовать как водную подсветку есть, по моей практике можно в гарантии этого нет есть, не гарантирует можно но не стоит в комплекте у нас идут адаптеры это самая интересная самая вкусная часть если бы это был просто диодный светильник такого бы интереса не было вот такой вот патрон с зажимным кольцом надевая на сам он свободно гуляет и дальше просто зажимаем. Дальше он, если уже он за счет уже зажечь. Вот. А, дальше мы смотрим на то, какие лампы были установлены у нас в аквариуме до этого. Если у нас патрон Т8, да, мы ставим, Т8 патрон. Если Т5, ставим Т5. А эти контакты не питают эту лампу это просто для крепления в патроне для особо э, сложных ситуаций когда в аквариуме нет вообще никаких патронов есть э, дырочка под саморез э, наши старые аквариумы комплектовались уменицентными лампами которые прикручивались на, как раз на винт Поэтому это оставили, как бы, просто по того, что у нас народ любит э, различные самоделки, mm -hmm. доделки и так далее, все это осталось на всякий случай. Если светильника у, у аквариумной крышки нет ни патронов, там, ни самореза, ничего, допустим, это просто стеклянные э, лист стекла, да, можно на присоске, mm -hmm. на вот эти вот. Но это надо купить уже отдельно. А да, вот на 60 сантиметров ценатор будет, по Ой, это зависит от региона. Mm. Ну, вот сейчас сейчас по ценам. А, я думаю, что надо регионального представителя Москвы спросить. У нас сейчас а, у нас не будем, Мы не будем вернуть. Да, да. да, да, да, Значит, а, длины лампы. Очень много, соответственно, у нас этих моделей. И если человек забыл, какой длины ему нужна лампа. Вот здесь есть таблица. Значит, ваты. Uh -huh. значит, длина этой лампы и аналоги т5 и т8 если просто приходим смотрим таблицу uh -huh. если, uh, приходит человек говорит типа, мне нужна новая лампа у меня сгорела т5 он говорит, а какой длины у вас была лампа я не помню а аквариум это длины я не помню значит. а вот это какие вы покупали он говорит, ну я покупал 25 ватт т5 лампу значит, смотрим 25 25 ват 742 миллиметра и соответственно это 16 ватная лампа ретрофит mm -hmm. все удобно все для людей а, спектры у нас есть соответственно сани плант марин и актиник актиник это у нас разумеется для а, как и марин для моря актиник это для роста кораллов марин это пронзительный белый свет 10 тысяч а, это тоже у написано 10 тысяч кельвинов 22 температура полторы тысячи а, да, значит, ахтинники 1300 блин, Здесь а, мощность того потока пониже, но тут, собственно, нужен именно спектр. Так, а, для дизайнерских аквариумов, для открытого типа, да, у нас есть а, Lady Slim Duo и просто Lady Slim. Можем подойти вот к тому аквариуму, я вам его сейчас покажу. Ну вот. Не обратите внимание, что так, здесь 16 ватт. Да, на этот объем это очень много. Это демонстрационные. Понятно, что под 16 ваттами это все очень быстро зацветет. Значит, а ножки у нас раздвигаются, то есть мы можем регулировать длину. Как нам угодно. Если стекло у нас а, толстое, здесь есть специальные Тон стекло тоньше, чем здесь, да? Есть специальные насадки, которые уменьшают э, зазор, сможет стоять на стекла разной толщины. Высота не регулируется? Высота нет, высота не регулируется. Но... Мне очень интересно, какое освещение для аквариумов будет использоваться лет так через 20. У вас есть догадки? Если да, то обязательно напишите об этом. Возможно, именно ваш комментарий будет пророчеством. А пока на этом все, до новых встреч в новых видео на канале ПАР.